Меня зовут Эльвира Адерма. Я студия, э, я аспирантка из Индонезии, я сейчас 35 лет. Почему ты выбрала Россию для учебы? Первое, я э, выбрала Россию, потому что я получила стипендии из России. И второе, э, Россия это э, не похожа как Индонезия, совсем не похожа. Как твои родители отреагировали на то, что ты захотела уехать? Да, когда 2011 года, мама не расширила ничего, я с мамой очень против, мама ничего не говорит и молчит. Когда я пробировала, папа уже расширила, расширила но мама нету. Мама расширила, расширила когда два дня э, будет летать. Какие стереотипы России и русских э, людях ну, есть в Индонезии? что Россия это так, эм, так строго, очень много эм, криминальный коммунизм и что э, Россия это очень трудно здесь не потому что есть снегов, в Индонезии нет снега. Как тебе снег, вообще разница в климате? Очень круто, потому что мы с нами играем со снегом. Жарить, <связать> да. Перепел <связать> снег <связать> Да, но это раньше, когда <связать> магистрат сейчас нет. <связать> Любой <кожа. связать> Да. Как тебе относятся в России? Люди России, сейчас я знаю, что они очень-очень хорошо. Английский это называется friendly. Так, У -у -у. очень... очень... Дружелюбный. Да. Вот. Еще э -э они много помогли мне. Но, если я понимаю по-русски, если не понимаю по-русски, они скажут, что нет, нет, вот такой. А сложно ли тебе было учить русский язык? Да, да, очень сложно, да. Знаешь, я э, учиться русского языка с плаками. Соплакать, со, со, со слезами. Да, потому что очень сложно для меня, очень, очень сложно. Мой любимый русский праздник. Первое ⁇ это когда э, 8 марта. Потому что когда 8 марта я получила свет. И потому что в Индонезии кто-то человек отправит, э, дал, дал нам э, свет. это когда любовный. И второй ⁇ это когда Новый год. Почему? Потому что Новый год... Все люди это рада много улыбаются. Никого не понимает, кто-то это человек, и они сказали, что с Новым годом, с Новым годом. Есть ли какие-то привычки или культурные особенности, которые ты переняла у русских? Да, я э, делаю как это борщ, печеньки или линии вот так. А помимо ты можешь какие-то привычки повседневные? Господа, видно, потому что в Индонезии это нельзя. У нас мусульманский мусульманских э, утром есть намаз. Это называется субух. Намаз субух. Вот, после намаз субух это нельзя поспать. Нельзя. Но и здесь ничего нет, мама, я поспать -то. так. Я, как я хочу. Ты написала книгу про жизнь в России? Да. Там написано, что как я получаю стипендии, как я делаю хестер, как учебу в России, потому что система России и Индонезии это другой. Ещё уже я писала про культурный, про любовь, про э, люди, про мою соседку тоже. Про соседку по общежитию, с которой ты жила? Да. Расскажи. Потому что, потому что у нас в Индонезии это нельзя жить друг с другом, парень с девушками. Это, то есть это только для муж? Изна. Твоя подруга по общежитию жила в итоге со своим парнем вместе в вашей комнате. Но потом ты захотела тоже э, себе мужа. Да, больше, да. Терять, да. Сразу я сказала мама, я сообщения. Мама, я хочу прямо сейчас заменить. Мама сказала это что такое? Да, я хочу. Я не хочу завтра. Я не хочу после завтра. На следующий год. Я не хочу. Я хочу прямо сейчас. И что такое? И это этот момент уже была у вас ты хотела пожениться? Нет, у меня нету! Ты сказала, что в книге писала про любовь. Про любовь это вот эта ситуация? Или, или ты была в кого-то У меня есть друг из Ирака. Mm -hmm. Он любит меня, и я тоже люблю. Но меня вместе, меня как парень с девушками, потому что он сказал, что когда Узи занимается, и потом я поеду к Ираку. Я сказала, что нет, не хочу, давайте к Индонезии. Мы э, живем. Нет, не, не отзывай Индонезию, потому что у меня есть семья. Я тоже есть семья, я сказала. ты э, не хочешь остаться в России жить? Если в России э, так хорошо работает и получит зарплату так нормально, больше чем в России, чем Индонезии или чем в Малайзии, да, я хочу, конечно. Вот. Но если это совсем... Это похоже, как в Индонезии. А, лучше, что я только в Индонезии вот так вот.